Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать э, проходить House Flipper. И, да, в прошлой серии мы там уже делали, начинали бизнес свой, э, реставрировали дома, вот эти, которые вот эти, были полностью, блин, надо все менять, чистить им, да, вот так вот. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать, чайок, кофеек с печеньками там, пудеры там там, чем что есть у вас, да. Не будем начинать и всем приятного аппетита ещё. а ну так это наш старый дом почему не старый показывает? пускай новый покажут что там все изменил вообще ну кроме плитки, там плитку надо только поменять и все ну в этой серии мы будем типа что-то с огородами у нас будет связано мы будем не с огородами ну увидите короче о ну я геймерское кресло купил ну в принципе как у меня кровать офигенная поставил отопление а то у меня отопления не было супер э, пупер кофемашина там ну и короче все что надо туалет душевую раковину. это все не серия я сделал поменял э, стол так немного граби. да вот это Привет, у меня дома приватный стоматологический кабинет. Я могу справиться с дырками в зубах, но с дырками в земле и кустами не очень. Ну, бывает. Засыпьте, пожалуйста, каким-нибудь гравием или чем-нибудь другим. Если рейти осон перед домом, и посадитесь там что-нибудь, чтобы было красиво. Спасибо, Ева Жибко. А, сейчас посажу всякую фигню и грави... Засыплю не гравием, фигня то И как оно должно на гравии расти? А, ну хотя, ну тут, это... ну ладно. О, понятно, все тут у нас. Ну да, сорняков тут дофига. Как можно было так... Они над огородом еще полгода, наверное, не занимали, да? Так, давайте начнем этот... Так, еще больше нету? Нет, есть. Так. А что, гравий надо купить? Сейчас посмотрим. Так, клумба. Вот, гравий Купить несколько. Вот так вот, вот так. Быстренько спидран педран. А до меня тоже а там тоже? Вот. Надеюсь, я... я правильно делаю. Хотя, наверное, нет. Да, могу туда прям купить. Так, все. Или нет. Так, посадите растения. Посадите растения, давай. Так. Делу какое растение? Кустарник войны. Ну, можно какой хочешь купить, да. Давай этот. Нифига себе! нормально копаем вот все давай все присыпай ну, в смысле присыпай такой все и посадил О, нормально нифига, себе. нифига себе. зачем я такой большой купил? ничего себе так <с1> <смех> <-любим>. так все, <смех> так, так еще где? Я знаю, тут их много очень будет. все, они может Ладно, <смех> если все тогда ладно. В смысле вторая клуба я вообще-то сделал. Прогресс, мой ну, прогресс, мой большой. Я хотя бы правильно делаю, может быть я неправильно делаю. Может быть я не ту клубу делаю. Может быть я не ту клубу. Рядом, которая... Так, вс а, ⁇ теперь растения надо посадить, да? такое растение? Ну уже какое-то другое. Так. прикольно такое. Пустой, не хвойный. А такое нормально нормальный. Небольшой, а то я купил, блин, здоровый. А зачем? Просто ради красоты, я же не для себя делаю. И для, для себя делал, конечно, я брал самый лучший. А так, мне тоже не мой. Не, ну сороку не здоровый. Ну, да. не думаю что а все а я бы ну, я и сделал так мне еще половину осталось сделать как тут наверное, не год наверное тут это да не год даже лететь наверное нет, нет ничего не занимались огородом мне написано что я типа одну сделал хотя это два. как это как это нормально да понятно да. <смех> для этой игры это нормально а те растения не убирать надо будет, да? или, не... или не надо или не надо все она ага, все тоже кустарник хвойный. тиф до да, наплевать. Да я не знаю, каким надо. Я делаю какие хочу. Мне в принципе плевать. Я не знаю, каким им нравится. Если им нравится, пускай сами придут, и сделаю. А я делаю, как я знаю, думаю. Я захотел так, значит мне. Я не буду их будет так, хотя мне плевать что им не нравится. Мне это не интересует. Так. Там блин а тебе может быть мне придется пересаживать потому что я мой бит не то посадил вот это не подходит это не знаю так все нету ничего или что еще а вот еще один спрятался еще один все по сути да да так давай играли двухцветный в смысле? а тут рукой был. вот я тут вот. а, ну да. Нет. в смысле завершить? нет, какой завершить? Нет, нет, нет. мне надо полностью вымыть. никакой завершить такого пути, бля. не, не, не, не. я не тот человек, который завершает пути, нет. Вы ошиблись. Ёба, это все о, в смысле? Они а пойти ли вам нафиг? Не, я не а Да, так я не прав, нет. Не, не, не, не я не хочу. Кустарник хвой Но я пошел туда. офигеть да Верните мне сколько? 200 гривен верните, я не понял. Или 500 рублей? 500 рублей мне верните. О. Что за фигня? О, нормально. А что разнообразие должно быть? Отсаживаю, я в курсе как бы. Все, давай, присыпай. Вот теперь поливаем и все и завершаем. Все, все полностью я сделал. Ну красота. Ну вот это я понимаю. Вот это я понимаю красота. Ну офигеть вообще, офигенно. Все, завершаем. Да. А, в смысле на 80%? Да, блин. Там же на 80... Сколько? 8, да? Блин. А что я не так сделал? Что? Я что сделал? Церняк не убрал какой-то тупой. Да, сами уберут, нечего. Я использую, да, я знаю. Давай быстрее. Так, Егор. Убрать кусты. давайте, у меня серия будет садовником будет связано Блокчелл садовник так вот покосить газон, газом серьезно трида ничего себе ну прикольно кстати Ну хотя это каус приперу странно. но ну, это относится, но тактик, конечно. Вс? Так, здесь вс. А, нет, это не газон, не даже не пускает. Я сейчас по не только газон по... пострижу. Я сейчас ещ и кусты, блин. легко зачем ему... он сам взял потратил свои 10 минут из э, жизни и покосил газон блин даже меньше блин. ну все он умеет все все все конечно нет, нет ну, ел елки я не буду стрижить это уже все все так э, продать Продать, серьезно? Так продать, а не удалить. Сейчас все продам. А, понятно. Не продам он. Не продал что. как где мне взять? В смысле? Это не покупать надо? Ничего себе! Сколько? <смех> Нифига! А чё так дорого? Все? Что быстро, как? А чё так мало? За кусочек какой-то 200 гривен, вы чё, девай? хе <смех> хе в смысле? Так. Да что за фигня? Купить их 10 штук. Ничего тут. надо. А по... А. Ага, вот так. Вот так вот. Лучше тоже, да? Ну, да. Нет, я же купил несколько, в смысле? Да блин, убери. Смысл нельзя. А, тут не все. Это... Так верните мне. Вот так вот. Сейчас еще украдут, а сейчас конец. Офигели совсем уже. Нет. Да, блин, ну почему такой тупой? отрезать отрезать тебе забрать блин мало еще купить несколько потому что я думаю тут много так это сюда идет а хотя нет не надо А это тоже надо удалить? Нет, я не могу удалить, они не разрешают. А что я не так сделал? А, я даже больше раз выжил. Ну извините, я это не могу сделать. У здесь? Какой 29% покосил полностью всё. Да иди нафиг, я это сделал. Разложить это. Какой 63% я тут... Ну это невозможно. Я бы купить даже не смогу его. Ну купить смогу, но разложить не получится. Или, Или получится. А, не получится. Вс ну, ⁇ это кусочек какой-то милипутины. Я не хочу покупать 200 гривен тратить. Ну реально. Вс ⁇ 80%. Ну, тут тоже надо конечно ну, это порезку ну, да. вообще несколько покупать надо вот так вот Оп. вот так вот а нельзя конечно да и хватит я думаю. да плевать пускай уже денег меньше дадут <coughs> ничего страшного поверхность у них нет вон 92 процента тут надо кусочек еще ладно здесь кусочек то ладно все да я же разложил серьезно один процент какой-то тупой но не заметит даже ну как это, это... офигеть Из за каких-то пять процентов у меня будет деньги давать меньше да Нельзя положить даже, как? Что вы хотите мне, блин, что сказать? Если я даже не могу разложить. По этой поверхности. Да все нормально. А, здесь надо, наверное. Может быть здесь только? Здесь вообще пока сидит за Топор пока... А, типа, можно деревья срубать. Покосить. Угу. Ну, сейчас покосим. Что, все, я покосил. А, типа, там еще? Вы что издеваетесь? Да? Ааа, -а -а, вот чем прикол. Я думаю, чё мне-то? Ага, потому что я здесь не косил. Понятненько теперь. Да. Да, теперь будем в этой серии только косить и вообще ничего строить не будем. Ну или убирать мусор там. Нет, такого не будет в этой серии. Следующих будет, но не в этой. Офигеть, тут еще бассейн? Ой, а можно покупаться? Потому что уж и лето скоро, я хочу еще никуда не покупался Вообще, даже бассейн. бассейне. Вс. В смысле нет? Где? Там еще с другой стороны, что ли, есть? Ой, блин. Так, ну... Всё. А, ну ладно. Надо по краям оставить. Надо как-то всем наклевать на это. По краям там... ...по... ...по... ...по... ...по... ...а, она как в обычной, да, понятно. А, здесь тоже получается. А, теперь понятно. Почему он не хочет косить? Уже тут дофига. А, вот ну, все по красоте сделал просто а то мне сказали давайте уже завершим я нифига еще не постри да бальзам все пускай зайдет и посмотрит. а в смысле отмело. да и чё, какой какой разложите где где вы увидели 5 ага вот тут вообще ну, разложим не, за 5% не ну можно, конечно. Вот так вот по красоте все Вс? 96. Как 96? Ну извините, это уже перебор. Да нет, сами. Сам сам 4% задоложит. А даже 3%. Все, Давай, фотографируй. Хочу... Зачем фотографировать? Не понимаю. Сам увидит. Или просто тебе в Инстаграм, да? Ну, может, в принципе. Лайки он <laughs> Можно в принципе. я, я, я не спорю. и всему нравится, пускай делает. Но... Мне как-то плевать. Честно, на это... Так, давайте еще один и все, наверное, завершим. Газон и бассейн срезать деревья, все, вот это интересно. Добрый день, у меня есть деревья на участке, мой дедушка посадил их, они росли, и росли, пока не выросли. Так что на участке нет солнца, растения под ними не ходят, расти, не хотят расти. Я мечтаю о цветнике и загорать на террасе. Мне нужно срезать как минимум два из этих деревьев. Могу ли я рассчитывать на помощь? Конечно, будет. И я все меч... еще мечтаю о таком маленьком пруду террасы. Все, что нам нужно сделать, это избавиться от деревьев и усыновить пруд. Сама позабочусь о цветах. Спасибо большое, Катерина. Ну хорошо. А, два дерева, да, вот этих, да. Ну, Нифига себе. Ну солнца нет, Ну плевать как-то. Вон там, пускай там загорает. А что именно здесь? А что деревья, да. Так, у меня топор есть. Ну, топор я так раз хотел рубить уже. Ну, буду Это я хотя бы их рублю? Нет, стоп. Блин, нет, а мы те, те деревья. Блин. Я сейчас не те деревья срублю. А, я, я не те деревья рубил. А бензопилу нельзя было взять? Вот такой бензопилой, дзинь, дзинь, дзин и вс. Капец какой-то. Так, придется с двух сторон. А еще сохранение вовремя <связывая> Да, лучше пить, пить. Бля, хотя на где на дом упадет. Нифига себе, я реально жить и крышу поломал вот. Да ну и, так да крыши капец будет полный я знаю. Просто сбоку надо везде рубить и все. По два раза ударить сбоку и Э, Это упадет само. Не надо на том месте рубить 10 тысяч. Все упадет. Все уже падает. хочу сохранение каждую минуту надо будет настройка блин сейчас забор прислал прут удлиненный а как а как я должен прут сделать Ван? прут удлиненный покупается а, что-то я не видел чтобы можно было купить прут Ничего себе. Ну, ладно, давайте. Я найду сейчас пруд купить. Как он пруд? пруд он прям пруд, блин. Ну, дедушка обидится, если честно. Что он с рубил за О. А, мне как-то плевать, да. Так, все За три минуты, ну... Дедушка реально обидится. Он, блин, садил эти деревья лет сколько, 40 назад. Я его взял срубил его, ну капец. Или больше, даже больше, 50 лет назад. Да. Ладно, можем все, будем завершать. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение третью серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.